Я считаю, это важно, потому что, ну, как минимум, можно уберечь людей от, ну, если самое бытовое брать уровень, то проблем со здоровьем, когда они вместо того, чтобы идти к врачу, идут ко всяким гадалкам, целительницам и так далее, ну, то, что они не доверяют ученым, и это приводит к весьма плачевным последствиям, там, люди, я не знаю, мне есть знакомые, которые... Там, умерла от циррозы печени, потому что она вместо того, чтобы ходить к врачу, когда у нее только началось, она начала ходить по всяким бабкам, которые ей говорили, да ладно, не парься, ты еще долго проживешь, там, типа, я вижу. Вот, оказалось, что показалось. Также еще... Ну, я не знаю, мне кажется, что, например, наука это интересно, а наука без скептицизма, она как бы невозможно тогда, Появляются всякие такие псевдоученые, у которых даже есть ученая степень, но они по каким-то непонятным причинам начинают нести какую-то чушь, типа воейкова или воейкова, который вроде бы... А кто он доктор наук же? Это вырежу, да? по доктор наук, но при этом это не мешает ему рассказывать про память воды, про структурированную воду и так далее.